Здравствуйте, дорогие партнеры. Сейчас я вам покажу, как можно убить одним выстрелом двух зайцев. Итак, мы с вами работаем на двух площадках нашего клуба. Это площадка LS Bank, она у нас накопительная, и эта площадка Moneybox социальная. Как будет происходить движение, если же мы сразу будем входить именно на площадку LS Bank? Мы видим себя наверху. Перед нами вся наша рабочая панель. Это два стола семиместных и два стола вот таких четырехместных. Итак, за каждого лично приглашенного партнера мы имеем сразу по 1000 рублей на вывод. Вход 2500 рублей. Что я рекомендую делать именно для активных партнеров, которые действительно пришли зарабатывать быстро много денежных средств. А я рекомендую сразу же сделать под себя регистрацию и поставить себе второй дополнительный кабинет. Тем более вы сейчас получаете сами за себя эту 1000 рублей. То есть второй дополнительный кабинет вам уже стоит 1500 рублей. Вы приглашаете себе следующего партнера и также зарабатываете 1000 рублей. Вы можете эти денежные средства уже вывести или же потратить их на площадку Moneybox. И таким образом вы начинаете быстро зарабатывать и на площадке LSBank, и на площадке Moneybox. То есть двигаться с одними же и теми же партнерами, собственно, по всем нашим площадкам. Итак, следующее действие. Ваш партнер приглашает к себе людей, или же он тут же ставит себе свой дополнительный кабинет. И получается, людей нужно будет гораздо-гораздо меньше, а выхлоп будет гораздо больше. И приглашает себе первого партнера. Вы же таким образом идете на свой дополнительный кабинет и приглашаете двух партнеров. И вы получаете по 1000 рублей за каждого человека уже на свой второй кабинет. И у вас закрывается первый стол. И вы заработали 6000 рублей. Как они распределяются вам? Система автоматически покупает второй стол ценой 3000 рублей. И вам она покупает площадки нашего клуба. А это рублевая 500 рублей, 1000 рублей уйдет на мультикэш и 1500 на колесо фортуны, которое находится в клубе миллионеров. И сейчас вы будете получать пассивный доход то есть реферальные начисления благодаря вот этим двум площадкам, мультикэш и колесо фортуны. А рублевая площадка вам в дальнейшем принесет 8000 рублей пассивного дохода, потому что людей вы на нее приглашать не будете. И 80 тысяч вы получите на пакете VIP, но это в дальнейшем. А сейчас мы с вами рассматриваем дальнейшие действия. Ваш второй кабинет, он точно так же закрывает свой первый стол. Он же приходит к вам в плечо второго стола. Он же придет к вам на площадку рублевую. Он придет на мультикэш и на колесо. И вы получите сами за себя 1100 рублей еще на баланс для вывода. Получается, наши столы в разы увеличены по доходности, потому что вы получаете за каждого партнера, который приходит в ваш стол, и вы за него же получаете по закрытию им своего первого стола реферальные начисления до 10 уровня в глубину. За первую линию вы получаете... 1100 рублей, куда бы ни встал ваш партнер. Вы будете расставлять его галочками, куда пожелаете. Вторая линия, это ваши люди работают, а вы получаете по 500 рублей. Третья линия 250, а с четвертой по 10, собственно, вообще там людей знать уже не знаете. Люди работают, вам идут начисления по 50 рублей на ваш баланс. Следующее. Ваш личный приглашенный партнер, получается, первый приходит к вам во второй стол. Вы за него точно также получаете 1100 рублей на баланс для вывода, потому что он тоже идет к вам на все ваши площадки. На рублевую, на мультикэш, на колесо. Собственно, вы с одних и тех же людей получаете доход буквально по всем площадкам, потому что они ведь тоже получили по 1000 и тоже точно так же приобретают площадку Moneybox все площадки вам будут приносить абсолютно пассивный доход, все будут двигаться следом за вами, и вы будете всегда-всегда получать денежные средства. В дальнейшем к вам приходит, к примеру, пусть будет даже человек вашего партнера. Вот он закрыл свой стол, он пришел сюда, и получается, что ваш э, партнер получает за него 1100 рублей, а вы получаете 500 рублей, как за партнера второй линии. За этого партнера вы точно так же получаете 500 рублей. А вот эти ваши лично приглашенные партнеры, которые вы сделали регистрацию на э, свой второй кабинет, вам приносят очень хороший доход. Двойные реферальные. Он закрывает свой стол, приходит вот сюда, вы получаете 1100 рублей как за партнера первой линии на второй кабинет и 500 рублей вы получаете на свой первый кабинет. Двойные реферальные. и за этого двойные реферальные. То есть вы сейчас заработали по 1600 за каждого из этого партнера. Это очень круто. И у вас закрывается второй стол, вы заработали 12 тысяч рублей. Автоматический переход идет на третий стол. И реинвест 1500 рублей идет в первый стол. Реинвест полностью управляемый. Он точно также заработает 6000 рублей и пойдет следом за вами во второй стол. А вот эти 3000 рублей вы уже получаете на баланс для вывода. Третий стол, как может он закрыться? Обратите внимание, что если в первый и второй стол это семиместные, то третий и четвертый вы, а под вами три свободных места. То есть появляются у вас как бы активные люди, пусть первая линия, но бывает, к сожалению, что кто-то выпадает. Или на связь не выходит, или что-то случилось. Но в любом случае любые партнеры, которые находятся следом за вами, у вас первая линия безгранична, или же это люди уже ваших людей, они могут сделать здесь обгон и прийти к вам в третий стол. К примеру, вот приходит ваш личный, личный партнер, вставят на это место. Второе место может занять любой из вашей глубины. Он просто делает обгон человеку, который не работает, и приходит к вам во второе место. На третье место точно так же может прийти любой человек из вашей глубины, но сюда может встать и человек вашего спонсора, потому что спонсор тоже заинтересован, чтобы вы пришли к нему в четвертый. Итак, у вас закрылся третий стол. Заработок составил 31 500 рублей из которых 28 500 идет именно в четвертый стол, а вот 3000 на реинвест во второй стол. А реинвесты ведь полностью управляемые, и они точно так же зарабатывают 12 000, и он тоже пойдет следом за вами. То есть все ваши реинвесты, они ползут сразу же следом за вами к четвертому столу. И также этот реинвест дает еще один реинвест в первый. Представляете, какое здесь идет сокращение количества приглашаемых людей. И подумайте только о том, если у вас два кабинета, у ваших партнеров по два кабинета, людей нужно в два раза меньше, реинвестов у вас получается в два раза больше, реферальных в два раза больше. Это очень выгодно иметь два кабинета. А сейчас я хочу обратить ваше внимание на вот такой момент. Вы пришли... Четвертый стол. И к вам никто не пришел еще по накопительной программе. Но, как показывает практика, у людей на балансах у кого-то больше, у кого-то меньше 20 тысяч. Это потому, что реферальные начисления идут здесь буквально за каждый ваш шаг и за каждый шаг вашего партнера. И начисления эти у вас все на балансе для вывода. Приходит только первый человечек. Вам сразу система покупает vip пакет за 5 тысяч, 23 тысячи 500 начисляет на баланс для вывода. Вы можете выводить эти денежные средства. Приходит второй, вам на вывод 28 тысяч 500, а третий вам дает 28. Вот всего 500 рублей идет на развитие клуба, а все остальные денежные средства на баланс для вывода. Итак, Казалось бы, у вас закрылся первое ваше основное место. Но вы уже обратили внимание, что, во-первых, у вас два кабинета, и вы сами можете прийти к себе и принести денежные средства. Под вашим вторым кабинетом образуются новые дополнительные места, куда вы можете ставить галочку «Занять». И ваши реинвесты с первого кабинета могут уже вставать под вас второй дополнительный кабинет. Вы понимаете, насколько это грамотно продумано и какие у вас возможности вообще здесь для заработка. Вы можете ставить галочки под, под второй свой кабинет и ставить сюда реинвесты первого. В дальнейшем также закрывается первый, и он снова идет под второй. Второй также можете ставить галочки под первый, собственно закрывать сами себя и, к вам также приходят ваши лично приглашенные партнеры. Здесь безграничные денежные возможности, огромнейшие потоки денежных средств. Все, что нужно вам делать, это работать с вашими людьми, помогать им. И таким образом вы будете всегда-всегда выходить на выплаты. Вот именно каждый ваш реинвест принесет вам по 85 тысяч рублей. И вы всегда будете получать именно реферальные начисления. Поэтому с одними и теми же партнерами вы, получается, работая на площадке Moneybox и работая на площадке LSBank, всегда будете получать денежные средства. К тому же у вас также... Будут задействована площадка мультикэш, колесо, которое вам дают вот эти вот реферальные начисления. И задействована площадка рублевая, на которую людей вы не приглашаете. А каждый человек, закрывая семиместный стол, он автоматически будет падать на вашу рублевую площадку. И вы также за нее получите 8000 рублей на пакете старт за 500 рублей и 80 тысяч на пакете VIP. Поэтому я думаю, что здесь есть над чем подумать, все взвесить и принять правильное решение. Вы можете начать движение с площадки Moneybox, и вы в любом случае попадаете на площадку банка, если у вас ограничены денежные возможности. Если же вам позволяют финансы зайти на площадку ЛС Банк, а потом, приглашая партнеров, из -за начислений по 1000 рублей за каждого партнера активировать площадку Moneybox. Собственно, здесь получается вот такой круговорот денежных средств и возможностей. Но решать только вам откуда вам начать свой путь. Но я думаю, что вы сами для себя сделаете правильный выбор. Если же возникнут какие-то либо вопросы, вы можете позвонить мне в скайп, и я буду рада ответить буквально на любые ваши вопросы. На этом у меня все. Думаю, что моя информация будет вам полезна.